Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошуин. И сегодня я хочу поговорить с вами о проекте 1090. Я назвал свое видео, я не умею приглашать, почему я зарегистрировался в проекте 1090. Итак, я узнал об этом проекте, почитал про него и понял, что здесь можно добывать райда. Единственное, что для этого надо сделать, это купить пакет проекте 1090 пакеты стоят э, 2 райда или 30 долларов когда я зашел на биржу я понял что я могу пакет купить за пол цены тогда один райда стоил где-то 6 долларов а нам надо 2 райда так что у меня вышло где-то 12 долларов но я купил немножко побольше два с половиной на 15 долларов за 2 райда я купил себе лицензию а 0.4 райда я положил в стейкинг. Почему я стал участвовать в проекте 10.90, если я не умею приглашать? Потому что здесь можно сделать стейкинг, то есть увеличить монету с каждым днем. Сейчас курс райда начал расти. Уже где-то около 9, я говорю, я покупал где-то за 6. Итак, я подумал, что здесь... Очень хорошо добывать райда, так как лицензия у нас бессрочная. То есть можно добывать райда целый год спокойно, работая в этом проекте 1090. Чтобы мои накопления не лежали мертвым грузом, я и решил добывать райда. Конечно, вы скажете, что райда можно еще добывать в Кипр акселератор, но там нужна лицензия, во-первых. Во-вторых, вы должны за доллары купить век, и пока ваш ордер не сработает, райда вам будет начисляться. Но, но только когда ордер сработает, райда перестанут вам начисляться. Так что вот здесь очень много райда добыть не получится. А в проекте 1090 можно добывать целый год спокойно. Еще райда можно добывать в кабинете ProfitBot. Тут тоже можно купить пакет и добывать райда. И они вам падают на баланс. Вот как здесь у меня показано. Да, они будут добываться, но они будут лежать мертвым грузом. А так как у нас есть проект 10.90, то зачем они будут лежать мертвым грузом, когда их можно перевести и увеличить все это. Что доллары, что доллары. Райды, которые здесь накопились, можно все перевести в проект 10.90 и увеличить там все, всю эту сумму. И в этом видео я хочу вам показать, как я все это сейчас буду делать. Итак, я нахожусь сейчас в проекте ProfitBot. Пишу вывод средств. Прописываю сумму 4. 2 номер кошелька захожу на 1090 здесь у нас можно пополнить веками пополнить выбираю веки так как доллар будет с профитбота корректироваться веки нажимаю далее Копирую адрес кошелька, иду в личный кабинет ProfitBota, вставляю адрес кошелька, проверяю адрес кошелька, проверил адрес кошелька, нажимаю ⁇ Вывод средств ⁇,⁇ Минимальный ⁇ вывод ⁇ я меньше написал. 4,5 тогда напишу. Вывод. Запрос был отправлен администрации. Все, списалось у меня. Подождем, когда на 10,90 придут. Нажимаем оплатил. Обновляем. Пока мы ждем, пока век переведется на кошелек, мы снова заходим в ProfitBot. У меня здесь есть один РА. По-моему, можно вывести один РА. Сейчас мы с вами попробуем. Нажимаю вывод средств. Так, нам РА надо. Нажимаю РА. Сумму. Сумму с процентами. Давайте посмотрим. 1.06. Давайте попробуем. Вывести. Так, РА. РА. точка. 0 6 вывод так ну давайте один тогда попробуем вывести снова нажимаем вывод так один вывод запрос был отправлен администрации переходим в 1090 оплатил вот у нас уже веки пришли. Будем ждать, когда придет райда. Вот здесь можно поставить на стартинг век. Так, давайте посмотрим, сколько у нас век. 1.12. Давайте инвестируем. Точка 12. Инвестировать. Принято. Все. Баланс вот поводу уже на 35 долларов. Мне стало. Пошло. Добываться ра. Так, давайте посмотрим. Пришло ли ра нам еще. Давайте обновим. Еще раз обновляю. Так. Пришло 0,97 ра. Сняли немного. Ну да ладно, давайте. Вот стайкинг Нажимаем. Инвестировать. Прописываем. 0. Точка 90 всем инвестировать принято вот так вот я буду работать 1090 буду накапливать Ра. Потом эти Ра можно продать за веки. Я имею в виду монету райда можно продать за веки. Можно продать за доллары. Что вам? Нужно будет или доллары, или веки. Вы можете сделать то же самое. Вот почему я участвовать стал в 10.90. Что здесь можно накопить райда. Но если ваши партнеры не участвуют, вышестоящие, то можете переходить по моей ссылке и регистрироваться. Если ваши партнеры не хотят отвечать вам на ваши вопросы, тоже можете переходить по моей ссылке и регистрироваться. Пользуйтесь моментом. Скоро РА еще больше поднимется. Так что покупайте пакет. И делайте как я. И начинайте зарабатывать потихоньку. Приумножая свои финансы. А с вами был Михаил Прошуин. Ставьте лайки, если понравилось видео. Не понравилось дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.